В соответствии с подпунктом з пункта 15 положение о федеральной государственной информационной системе учета информационных систем создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов утвержденного постановлением правительства российской федерации от 26 июня 2012 года номер 644 о федеральной государственной информационной системе учета информационной систем, создаваемых и приобретаемых за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, размещение сведений о объектах учета подлежат дополнению и или актуализации государственным органам в системе учета информационных систем в срок не более десяти рабочих дней со дня прекращения эксплуатации объекта учета с указанием Реквизитов актов вывода объекта учета из эксплуатации с присоединением файла, содержащего электронную копию, электронный образ соответствующего акта. Причины прекращения эксплуатации объекта учета. Иных сведений, предусмотренных методическими указаниями по учету. К объекту учета какой классификационной категории необходимо отнести услугу по предоставлению доступа к справочным базам данных? Услуги по предоставлению доступа к справочным информационным системам и или базам данных, содержащих справочную информацию, необходимо отнести к объекту учета двадцать шестой классификационной категории. Какой код ОКПД-2 возможно применить для закупки услуг по аренде коммутаторов? Для закупки услуг по аренде коммутаторов возможно применить код ОКПД-2 Услуги по аренде и лизингу телекоммуникационного оборудования. Напоминаем, что свои вопросы Вы можете направить на нашу электронную почту